Ребят, на Гири можете не ехать Короче, синий типок уходил От мусоров Вон он валяется на переезде прям А там еще поезд едет Поезд останавливать пытаются Вот, как бы смотрите, аккуратнее здесь Пол двенадцатого ночи Сегодня Убегал от гаишников вон оттуда летел ночью был дождик, скользкая дорога вот сюда полетел сбил нам шлагбаум ручной поворотный Перевернулся и на крышу упал прям на путя, на четный путь вот сюда, вот сюда прям упал, а сам вылетел с машины и улетел вот сюда. Здесь его врачи забирали. Вот как, какое расстояние он летел. Вот, Бампер передний. Шмутки.